Приветствую всех из Финляндии. Я нахожусь на новом объекте и, как вы можете видеть, здесь немножко он отличается. Здесь нет обычной и привычной для всех голубоватой пленочки. Здесь у нас идет э, крафт бумага. Это пара барьер, потому что здесь весь дом сделан в качестве утеплителя эко-ватта. Смотрите, мы находимся здесь, вот в этой комнате. Это спальня, как бы главная спальня, да? Вот это окно здесь. Вот оно. Здесь окно я показывал. Вот оно. Здесь будет гардероб. Просто показывается, что перегородка, здесь будет открытый проем и вход как бы со спальни в гардероб здесь еще одна спальня еще одна какая-то странная такая спальня толчок и это просто открытая ну как как большая комната скажем на втором этаже плюс балкон это будет вот здесь бумага я только разрезал пока еще ничего не делал вот. бумага видите вот она армированная и мне нравится что здесь нет второго света <с> это для работы полегче немножко ну и так тоже хорошо пойдемте заглянем там посмотрим а, здесь будет вот одна спальня еще и окошко то есть в каждой спальне получается одно окно и такое. Здесь будет стоять спинка кровати. И здесь то же самое. Окно и здесь окно. И спинка кровати. На мой взгляд, очень грамотное решение. Ну вот смотрите, видите? Кто будет это делать? Кроме меня. Вот я буду делать. Я буду. А все остальные навряд ли. То есть это не моя работа, и все, пошел нафиг. Пошел нафиг, до свидания. Вот видите, сдвоенная стойка, обязательно будет утеплитель между. Это стандартные варианты. Это усиление, это нужно будет все прокручивать обязательно. Как вертикально, так и горизонтально. что вот посмотрите еще на крышу здесь ребята другие монтажники были немного они тут конечно вроде как и лучше а вроде как и поднагадили непонятно зачем они поставили вот эти проставки никто никогда не ставил эти ребята первый раз поставили ошиблись вот с этим бруском который идет вот этот брусок 98-й его поставили, им нужно было бумагу под него вывести. Это сейчас будет видно в углу хорошо. Вот, мастер приедет, потом я спрошу, что чё как делать, будем. Ну то есть я-то примерно, конечно. Они все знают, что я-то справлюсь, я сделаю. Но вопрос мне нужно просто сказать будет, и он примет решение, либо предложит им приехать вернуться, либо скажет, а делай сам. Переделаешь, счет выставишь, да и все. Вот такие вот дела. Вот дорога. Видите, дорога. Где дорога заканчивается, там люк. А где люк, выше люка. Два отверстия. Все это ветрозащитный гипсокартон. Никто нафиг не парится, чтобы там какие-то проблемы были. Если бы они были, то это они бы были вот смотрите отличие здесь уже стоит клееная балка по всей длине дома дом достаточно простой на самом-то деле и балка с этой стороны стоит на полу у изби плита 18 -е. подорожало что-то не подорожало вот про удорожание это вообще интересная тема ничего не меняется у нас у нас дело в том что заказчик он заплатил и все и дальше это проблема строителей вот видите какие usb как приподнято но ну, эти ребята вот ставят эту доску другие не ставят мы сами ставим потом дополнительные работы выставляем а так вот дырка бетоном все Бетон зальется, прожмется, придавится. Все будет нормально, по идее. Что, внизу-вниз сходить, посмотреть? О, трубы воткнули. Я потом покажу поближе. Эковата... Формовая. Но все то же самое, только отличие в том, что не какая-то там минеральная вата, а просто будет эковата плюс паробарьер, не пароизоляция. И все. Все остальное одинаково, ничего не меняется. У меня не часто встречается, ну и вообще считается так, что это все-таки такие более более дорогой вариант, я бы сказал. Наоборот, не дешевый, а именно дорогой но вата именно формовая, а не засыпная там или еще какая-то. То, что я встречал вообще на своей практике, то эковату вертикально, когда она может быть либо формовая уже изготовлена в виде матов, листов, либо это будет влажно-клеевым способом наноситься непосредственно по месту. Ну есть все-таки у влажно-клеевого тоже ряд своих недостатков. Поэтому здесь это элементы приходят с завода, и на заводах, соответственно, делают формовую. Смотрите, для меня здесь что? С одной стороны, есть часть моментов, где удобнее работать с бумагой, а есть часть моментов, где с ней хуже работать. И вот то, что меня ждет и ожидает, эковату формовую резать значительно хуже, значительно по сравнению с ватой. То есть здесь сразу в комплекте, Присылается вместе с эковатой, с пачками, ножовка специальная эковатовская, чтобы резать эковату. Нож от компании Fiskars и точилка Fiskars сразу в комплекте выдается. То есть это на каждом объекте будет такая схема при использовании эковаты. То есть в эковате, получается, встречаются скрепки, ну, время от времени. То там хоть стоят на производстве магниты, но все же пропускает и так далее. Поэтому очень тупится. Резать ее, ну, так себе, не очень-то хорошо. Смотрите, дальше у меня с чем я столкнусь. Хотя здесь я посмотрел, уже пришла 45-я вата. Но у меня друзья делали дом с эковатой. Там несколько домов делали, да. Я им помогал только по монтажу элементов с эковаты. то же самое было, но доделку они брали сами, доделывали, я не доделывал с ними. И там проблема в том, что эковата она более такая плотная, скажем так. И э, брусок 48 на 48 раньше всегда приходила вата 50 мм, сейчас приходит 45 мм. И вот как раз таки вот этот момент, который у какой-то минеральной ваты, да прижим листа по наружным стенкам, ну, он нормальный такой, вдвоем спокойно прожимаешь, если это будет Минеральная вата. Если это будет эко-вата, то капец, нужно просто огромное количество шурупов монтировать, а иногда и доску прикручивать, чтобы прижать изначально. Иначе просто там по одному начинаешь закручивать и начинает вырывать шурупы на гипсе. Сейчас пришла 45-я вата эко. То есть будет в потолке еще сотка. Сотка. Блин, вот сотку резать, конечно... То еще удовольствие, но ну, посмотрим. А так все как обычно, ничего особо не меняется. Дом большой, достаточно, двухэтажный. Здесь есть у нас по второму этажу, значит, три спальни. Я нахожусь как раз-таки в хозяйской спальне. Так, это у меня, да, вот так вот, да. Здесь будет Хозяйская спальня с окном. Здесь будет перегородка дверь. Тут дверь на балкон. Балкон не за этим окном, а за теми двумя. Значит, это комната, это окно в спальне. Смотрите, хороший, кстати, момент. Обратите на это внимание, окно располагается вертикально, достаточно большое, горизонтально, точнее, здесь будет стоять кровать. Кровати сейчас современные очень часто со спинками используют. ну это на самом деле комфортно, удобно и красиво. Поэтому. Спинка встает, окно у вас есть, ничего не мешает, все отлично. То есть берите себе на вооружение. Вот здесь окно, дальше. Это окно. Оно будет уже в гардеробе. Это из, скажем, главной спальни будет вход туда, в гардероб. За ним будет еще одна спальня и еще одна спальня. Здесь будет, вот как раз где камера, да, передо мной. Это место будет, ну, скажем так, как зал второго этажа. На первом этаже у нас не будет нифига ни одной спальни. Только техничка. Большой зал 24 квадрата и кухня. Ну, все это открытое, конечно. 17,4 квадрата пишут. Сауна, душ, комната хозяйки, туалет и техничка. И все. Также здесь есть переход, гараж, нав... ну, навес, навес для автомобиля плюс кладовка отдельно. Это вот к вопросу, кто задает частенько, а есть ли там где место складывать и так далее. То есть всегда делают, либо это будет в гараже, либо это будет в автонавесе, будет какое-то место, как... как кладовка, не знаю, как... как перевести правильно. В общем, вот, вот таким вот образом. А на втором этаже у нас есть только туалет, душа здесь нет. И, кстати, я хотел бы сказать вам, что вот мастер-бедрум, да, как все любят якобы делать санузел в спальне. Ребята, это отдельное видео, конечно, нужно делать. То есть напишите в комментариях, если интересно, я сделаю, я выскажу свое мнение. Я считаю, что это неправильно, это все-таки все идет из Америки, из Америки, но вы не берете в учет, в расчет точнее, что там квадратные метры в доме, они превышают зачастую 300, там, 400, 500 квадратов дома. Я когда был в Америке, я жил как раз таки в доме офигенно большом, и там реально, если у тебя нет толчка, грубо говоря, в твоей комнате, то это будет беда. Тебе нужно будет ходить капец сколько. Поэтому здесь так не делается. Это все экономия. Дома значительно меньше. Соответственно, мне кажется, есть грамотные какие-то решения. Вот. А давайте теперь я сейчас вам покажу, что это такое. И с чем это едят Эковату поближе. Причем вот это, вот это монтажники монтировали, да, и вот опять же вопрос, кто, если я не поправлю, я не поправлю, вот они как делали, видите, вот он, и вы можете хоть сколько говорить про то, что вот Европа, вот еще что-то, это от людей зависит, если человек, э, как бы это сказать-то помягче, ну вы поняли, то здесь ничего не поможет абсолютно.